Потом я наткнулась в интернете на статью Ну в трансцентре с упоминанием полностью фамилии и имени и отчества покончила с собой. Угу. Вы, получается, в соцсетях об вот этом да? А -а -а. К сожалению, да. Это тот человек, который всегда ищет плюсы. Ну вот не видит, старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то ну, сторонних людей. То есть она вот. Для меня всегда останется вы знаете, жизнерадостным человеком. <сёк> <сёк> да я сейчас... <сёк> Она написала, что проблемы на работе, что работает на двух ставках, платят за полторы. У нее оказывалось давление страны руководства, ее запугивали. Написала заявление на увольнение. Я была очень поражена. Честно скажу, как бы не думала, подвергалось давлению со стороны руководства. Во-первых, график. Маленький ребенок практически не видит семью из-за работы. Ну, она трудоголик, не из легких работ, морально устойчива для того, чтобы выдерживать смены. То У них есть старшая медсестра, и ну, как бы, навряд ли ей грозит какое-либо повышение до ее смерти. Я искала медсестру ну, себе в коллектив. Возьмете, не возьмете, я говорю, конечно, возьмете руками, с ногами, вообще нам такие люди нужны. С учетом ее стажа, опыта. Какие-то другие организации она не рассматривает, никуда не планирует переводиться. Не, не нет вопросов. Не ну, не нет, нет, нет, не не мы можем цепляться, конечно, к словам, да, да. И, соответственно, да. нет, мы сейчас цепляемся к словам. Ну, может быть, вы цепляете и не конкретно. Да, не могу понять, как бы, что от меня хочет адвокат, поэтому, честно, я, скажем, была, но я ну, и до сих пор не верю. Уже отпустите меня, где я оказалась? Эта камера у вас направлена очень низко и она снимает в э, частности документы, э, касающиеся персональных данных. Либо немножко поменьше, либо так, чтобы он не попадала. Я вам могу камеру. показать, разрешение видеокамеры не позволяет читать документы даже либо, вот в таком размере. Читать, не читать, мы его не видим, проходите. Вот так, раз. просто либо так, чтобы не попадало, либо ее пониже, либо опускал, как, а. как, как удобно. То есть, чтобы вот документы, которые у меня находятся на столе, они у вас в полис линзе не попадают. Не попадают. Здравствуйте. Итак, вы вызваны в качестве свидетеля судебного заседания, по поводу его отношения на учебу принять совершение инфраструктуры 61 ст. 10 -го Российской Федерации. Устанавливается ваша личность, назовите ваше комитетное и дать всегда срождения. А, внуковская Татьяна. Не зарегистрированы проживаете по коммунисту, фактически проживаете. А, так, образование ваше, а, гражданство, место работы? ООО «Лабру». А, должность? Директор. Как еще раз организация называется? ООО «Лабру». Лабрум, рум правильно? La, yeah. угу, вот, да. Благодарю. вот идет. Так, семейное положение? Судебность имеется? Итак, личность вашего полного по паспорту. Итак, расснимаем ваши права и обязанности в судебном заседании. В соответствии с статьей все конституции, Российской Федерации не понятны. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Понятно? Да. Либо еще раз все заснить? Не надо. Все понятно. Итак, расскажите, пожалуйста... По сути мы вам смотрите Чуполь Владимировна и потерпевший Ташпангамбета, Радик Ирсултанович. Вам могут указаны лица знакомы? А, только Радик. А, только Радик. В связи с чем вы его знаете? А, познакомилась я как раз таки через Айжан. С Айжан мы вместе учились, получали вторую да, общину. Давайте немножко опустим угу. эти моменты, чуть-чуть позднее, можете рассказать. Их. Угу. Итак, родственниками вы являетесь указанными лицами? Нет. Неприязненные и отношения имеются? Нет. Не имеется. В таком случае предупреждаю вас, что задача заведомо нужных показаний, либо заказ задачи показаний, свидетель несет ответственность в с статьей 3738 38 Кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность вам понятно? Да. Вы, же которому подойдите, пожалуйста, запомните подписку, ваше имя, имя, отчество и подпись. Благодарю. Итак, подписка свидетелей аккорда. Должна, что наобъемте вам слово. Спасибо. Скажите, получается, вы с учились вместе, да? что сказать, когда это было... Познакомились вы вот тогда же, когда учились или ранее? Да, мы познакомились с ней, будучи, ну, я уже тогда поступила во второе высшее образование. Стала получать на базе Сибирского государственного медицинского университета. Вот. И, и в числе студентов как раз-таки однокрупницей была Ижа. В каком году? Ах, так, в 2011 мы закончили, в 2008 да, ну, надо был диплом посмотреть. Угу. А, хорошо общались, какие у вас отношения сложились Да, мы снимали на то время с подругой квартиру, и как раз-таки, когда приезжала на сессию Жан, она жила у нас. Вместе проживали Да, вместе проживали на да, сессии. Да? Проживали Помимо сессии. Учебы, общались. А, получается, ну вот между сессиями, так только в переписке, если по работе, ну, по, это, по заданиям, по сессиям. Потом, когда уже, получается, мы закончили, через мы год не общались, честно признаюсь. А в... Общались мы через нашу общую подругу Ольгу. Они близко общались, с... ну, как-то дружили, скажем так. Мы больше по... Уже я так волнуюсь. Мы больше по студенческим каким-то моментам. Я знала, что она... Работает в травматологии на то время, она уже работала в травматологии сколько-то лет. Переехала она из Омска. Соответственно, когда у меня стал выбор перевода в Сургут на работу, я разыскала ее контакт, с ней связалась. И, собственно, я ей безумно благодарна, что она откликнулась. Она нашла мне квартиру и, соответственно, я переехала уже сюда, на работу, ну, комнату снимала я. В каком году? В 2015 году. В 2015 году. Получается, вы вот решили приехать в Сургут, и она помогла устроиться да. здесь, да? Да. Потому mm -hmm. что фактически у меня больше никого не было. Я знала, что она здесь проживает, работает, и обратилась к ней с просьбой. Она отозвалась, не отказала, нашла мне отличную комнату как бы, и помогла обустроиться. Mm -hmm. а после этого общались? Mm -hmm. Да. Мы... Я приезжала к ним в гости, где и собственно, познакомилась с ее мужем. Mm -hmm. Какие отношения у них были с супругом? личных взаимоотношений, они только взяли ипотеку, делали ремонт, у них были большие планы, насколько мне тогда было известно, там по ремонту, и у них была машина уже, они выезжали отдыхать вместе, сами катались к морю. Для меня это было дико, что я не такой ездок в плане расстояний. вот Им это очень нравилось, то есть каких-то конфликтов между ними я не слышала ни разу. А это на 15 год, по следующему, дочь не появилась, да? А я работала на тот момент, получается, я разъезжала по всему, ну, округ, как торговый представитель работала, соответственно, у меня были постоянные командировки, связь все время, прекращали общаться, последний раз мы с ней разговаривали, получается, уже как-то ей позвонила, она уходила в декрет уже, была будучи беременной, говорила о том, что на работе, ну, там, у них же нельзя брать телефон. Она перезвонила мне тогда, я помню, когда уехала, разговаривала с ней. Сказала, что она в положении, они очень хотели, это, ну, ребенка планировали. Вот, с чем я ее поздравила, была безумно за них рада. Вот, говорила, что ей очень сильно учит токсикоз, ну вот как маломальский, там, старалась работать. Все равно, ну, как бы больничный, не брала никогда. А почему? Там, как так любила работу свою или какие-то какие условия труда у них были? Ну вот, судя по общению, ну, вот, сколько мы там касались работы, я поняла, что она очень любит свою работу. Она рассказывала много случаев, когда они спасали жизнь тому или иному человеку. И ей это очень нравилось, причастность к тому, что она могла помогать. Была ну, вот по учебе, я могу сказать, да, очень ответственный, всегда выполняла все в сроки, понимала, что, ну, она трудоголик, потому что работать в травматологии операционной медсестрой, это как бы не из легких работ, и там нужно быть не только физически, да, но и морально устойчивым для того, чтобы выдерживать смены, поэтому... Ну, даже вот, когда мы разговаривали, я так поняла, что она как бы, не, никогда не рассматривала даже возможности ухода из своей организации. Я работала. Может, возможности какого-то повышения, еще что-то? она ну, на месте, где работала, в травматологии. Ну, так как мы заканчивали, получ... закончились второй высшее – экономика управления здравоохранения, я один раз у нее спросила, с какой целью, собственно, она решила пройти данное обучение, там, ну, возможности карьерного повышения. На что она сказала, что у них есть старшая медсестра и, ну, как бы, навряд ли ей грозит какой-либо повышение. Uh -huh. А она хотела его? Вам известно? Ну, тут мы уже, как бы, ну, я поняла, что возможности такой нет. Uh -huh. Какие-то другие организации она не рассматривает, соответственно. Uh -huh. Скажите, вам известно, были какие-то у нее проблемы на работе? А, получается, что накануне... Буквально за месяц мы с ней вновь возобновили общение. За месяц до чего? А, до ее смерти. Угу. А, причем я искала медсестру, ну, себе в коллектив. Соответственно, я к ней обратилась с просьбой помочь. Ну, может, рекомендация, да, какую-то там. Я понимала, что как бы... Я даже не, ну, не пыталась ее пригласить, потому что понимала, что она ну, как бы работает в травматологии и как бы никуда не планирует переводиться. Вот. Я к ней обратилась за рекомендациями, в частности, может ли она кого-то ну, предложить или порекомендовать в качестве хорошего сотрудника. Вот. Она сказала, что таких знакомых у нее, к сожалению, нет. Вот. Ну, мы начали общаться по поводу работы. Она написала, что у нее проблемы на работе на есть. Работе можно эту переписку в принципе восстановить я думаю что при запросе у оператора что проблемы на работе что работает на двух ставках платит за полторы что спросила по условиям по вообще что входит в обязанности медсестры у нас в организации вот я как бы и перечислила она сказала ой как все сложно я думаю у нас все сложно Но у нас минимальные требования, как бы, нет такой нагрузки все равно, как в них. Вот, в результате она написала мне буквально, последняя наша переписка была 20-го, вот, где она сообщила, что она э, написала заявление на увольнение. Я была очень поражена, честно скажу, как бы не думала, что она ну, его напишет. Вот, где она, ну, она сказала, что она увольняется. Вот Стала спрашивать, ну, расскажи более подробно, как бы, возьмете, не возьмете? Я говорю, конечно, возьмете, руками с ногами, вообще нам такие люди нужны, ответственные, как бы, работящие. Тем более у нас в центре был, получается, ну, она говорила, что ребенка надо забирать с садиком. Я говорю, у нас как раз вот у нее дом и у нас центр, там буквально дорогу перейти, то есть, ну, очень удобно можно сходить, забрать ребенка, садик, как бы, не проблема на самом деле, вот, ну, и потом опять вернуться в центр, например. Ну, у нас за рабочий день до 12.30. Вот, соответственно, я говорю, вообще не проблема, как бы, как правило, говорю, клиентов в это время нет, как бы, без проблем, пожалуйста. Ну, я понимала, судя по переписке, что все-таки, конечно, это тут не тот вариант, который она хотела бы. Но Почему? С, с учетом ее стажа, опыта, ну, скажем, кровь братья и мазки, ну, это не, не, не, как бы не то, что она делала, не, не спасение жизни людей. То есть. Угу. Вы, говорите удивились, что она написала заявление на увольнение. А почему? Ну, вот то, что не та работа, получается, или... Ну, я так поняла, что не помню все вот переписки, прям дословно, но я так поняла, что, во-первых, график, что ну, как бы маленький ребенок и, ну, я ее как мама понимаю прекрасно, потому что это вот, и больничные будут и как бы ребенок надо забрать садик элементарно, вот или они с мужем по смену, ну, то есть здесь родственников у них нет, насколько мне известно, вот, просто мы сами живем в таких же условиях, соответственно, как бы ей нужно было ребенка забирать садика, а, график более ну, скажем так человеческий, да, было больше проводить времени с семьей, потому что в переписке она мне как раз таки сказала, что практически не любит семью из-за работы. Получается, это вот проблема, которые она описала, которые у нее на работе сложились, да? Да, но она не скажу, что была прям такая открытая в плане, что будет жаловаться, она. Как сказать, это тот человек, который всегда ищет плюсы. Ну, вот, не видит, старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то посторонних ну, людей. То есть она вот, для меня всегда останется такой, знаете, жизнерадостным человеком. Скажите, вы говорите, 20 -го числа она вам написала. Это Месяц год, можно сказать? Ну, получается, второй год прошел, Год да, прошел. Год. Да. Можете сказать месяц и год когда? Да я сейчас... Боже себе, какой сегодня год. В 23-й? В 21 получается, да. А месяц? В ноябре. На ноябре или октябрь? подождите. Я давала показания, точно помню, точно не говорила. Ну Сейчас не помню. Да? Ну, Скажите, получается, она согласилась работать у вас? Ну, так как она стала расспрашивать по условиям, то есть я говорю, давай я передам твой номер телефона Айгуль, она, она занималась подбором персонала, вы там созвонитесь уже, и там какие документы, ну, там, оплаты, больничные, там, ну, все расскажет, в общем, по соцпакету. Вот. Mm -hmm. и ее телефон передала, получается, нашей медсестре. Она ей звонила несколько раз, сказала, я просто ушла в то время на больничный после вакцинации. Она сказала, что звонила ей несколько раз, не дозвонилась. И потом, получается, спустя неделю, то есть я ей тоже звонила, я не дозвонилась, думала, ну мало ли, работа. Она же сказала, что она дорабатывает неделю. Вот, потом я наткнулась в интернете на статью, где рассказывалось, что медсестра в травм-центре с упоминанием полностью фамилии моего отчества покончила Вы, угу. получается, в соцсетях в этом узнали, да? К а а связывались да. как-то с родственником, с мужем с жалко. Да, и потом через некоторое время дозвонилась типа, все-таки градика, вот, который сообщил, что это действительно правда. Вам известно, почему она это сделала? Ну, в статье как бы все было более чем подробно описано. Ну, что подвергалось давление со стороны руководства. А, ну, вам, получается, это известно из соцсетей, да? Лично вы с ней общались по этому поводу? Она написала, что проблема на работе, но помимо этого графика, то, что она не видит семью, больше она в подробностей не вдавалась. Но это не тот человек, который бы жаловался всем. На, если есть действительно моральное давление. Но это приличная встреча же. А так как она работала постоянно. Скажите, ну получается, до того, как вы писали ей по поводу, что нужен был сотрудник, вы не, не плотно общались, да? Не так часто? Нет, не так часто. Mm -hmm. Ну У нас своя работа, как бы она тоже на работе, и это ковид, было очень много работы, я как бы, честно признаюсь, и я выпала вообще из своего. Mm -hmm. ну, а известно ли вам о каких-то проблемах у нее дома, в семье, может помимо, какие-то были у нее переживания, которые тревожили ее? Я так поняла, что в семье никаких проблем не было. Вы это поняли из чего? Из переписки. Ну, то есть там она не писала, что там какие-то дома проблемы, недопонимания или что-то то... ну, Такого не было абсолютно. То есть было сказано только про работу, про то, У -у -у. что вот ребенка она называет. Когда Вы общались по поводу трудоустройства, а, в каком она была состоянии? Как обычно общалась с Вами или какие-то изменения, заметили в ней? Ну, как... отвечала она сообщениями. А говорила, что на работе переписывались, да, получается? Да, просто переписывались, да. Uh -huh. Мы с ней крайне редко общались, ну, по телефону именно. То мне никогда было, то она нас с не... Вы переписывались? Да? да, она говорила, что у них телефонные, ну, нельзя с собой, они оставляли в комнате персонала, соответственно, перезвонила тогда, когда сможет. Uh -huh. Ну, если не забыла. Ну, и если я там не забегалась. Вот. Uh -huh. Как вы отреагировали на о том что он, он честно я скажем была ну до сих пор не верю не верите почему mm -hmm. ну потому что моим представлением это всегда человек который улыбается всегда mm -hmm. такой на позитиве такой всегда всем готов помочь э с которым действительно интересно то есть она не ну как, как сказать Моих воспоминаний именно осталось таким человеком, <свят> ну и который постоянно на работе. <свят> нет. Ну, пока нет вопроса, потому что есть. Нет вопросов. Нет вопросов. Есть вопрос. Татьяна Владимировна, скажите, а после случившегося вы виделись с точного реальным практиком? Да, я попросила его ввести на помощь. Общались по поводу произошедшего? Да, конечно. Что он рассказал вам? Еще даже Ну, Может, конкретно вопрос задать? Что именно вы Много о чем общались. По ситуации, случившейся с Аляжем, в прошлом Он рассказывал о ее проблемах на работе? Ну, он сказал, да, что на нее оказывалось давление страны руководства, ее запугивали. Ну, то есть то, что вот, собственно, было описано в статье. Так подождите, это было описано в статье или вам это, ну, это об этом рассказывал тоже на то, что он сказал, что это действительно правда, что давление страны руководства и давление на работе было действительно. Он ну, назвал да. вам конкретно фамилии руководителей с стороны, говорят она, тоже как бы это оказывались? Ну, ее непосредственный руководитель, старший медсестра. Фамилию Митлова называл? Может, если ее называл, то я ее забыла, честно. Не держу в голове такие подробности. Ну, помните или не помните, я называл ее, мол, чей-то скажу. уже Не вспомнил. Относительно его дальнейших действий, вот после случившихся, объяснял он объяснял вам что-то, как он будет себя вести, что он будет делать? Ну, да, будет он говорил, что будет подавать в суд. А кто-то ему в этом э, должен был помогать, как зовут? Ну, у него юрист был. Есть. Фамилия? Юриста? Которого он называл, если он был. Я не помню фамилию. Вопросов пока нет. Пожалуйста, устроен возникли вопросы. Нет, Ваша честь. Для строительства? Также нет вопросов. Извините. Благодаря вас, это завершено. Спасибо, Ваша очень. честь. Еще у вас, господи. Пожалуйста. Ваши свидетели с противоречением к данным свидетеля относительно разговора с Дашмагабетом после случившегося свидетель на стадии в следствии более подробно рассказывал, что конкретно Дашмагабетов в свидетель, в том числе и не помнит, и некоторые моменты, по фамилии мне называют, называл или не называл кого-то, считаю, что это существенное противоречие. Прошу огласить показания свидетеля, находящийся в томе на листах дела 74-78, в части разговора с мужем побившей до еще раз, получается, разногласия существенного у нас в чем? В том, что на стадии предварительного следствия свидетель давает показания о, о, о общении с мужем, погибшей после случившегося, более подробно раскрывает, что именно ради ей. Он он прошел? Добавает, в том числе фамилию, кто, им, кто ему должен был человек помочь. По вопросу, помните, помните, помните, ну так, если честно, если бы еще через два года бы меня пригласили, я бы, наверное, даже половина бы не вспомнила. Итак, пожалуйста, разрешайте данное оказаться, вы достаточно один. Не разрешаю, Ваша честь. Не возражаю. Свидетель? Я также не возражаю. Ну, это все время я забыл. Не возражаю. Не возражаю. Итак, соцсетка не, соц. не стала полагать на предель, мы мог просить показания данной а, предвидительной следствия свидетелем, а, располагающейся на ТН-3, и сделать 74-78. Итак, это будет ремонт. Пожалуйста, все осмотрение, прощайте. Представляю спасибо. 297478 протокол допрос свидетеля 9 февраля 22 года запрошен был Армаковский Катя Владимиром, следователем Юхневский добро значит один счет 30 минут, а значит 51 минуту. В данном протоколе на листах на листе дело 77. Последний обзор оглашается, последний обзор. Позднее я созвонил супругу Маяжану Радика. Я попросил его отвезти меня на кладбище. На могилу Каяжан, так как я даже не знаю, что будет в кладбище, и сама я не найду. Радик согласился меня отвезти. Сначала мы долго молчали, потом Радик мне сообщил, что Аяжан написал жалобу в ходовую инспекцию. После этого ко всем работникам начались пригидки, гнобления. Аяжан не выдержал и признал, что это она написала. После этого в отношении нее начался прессинг. С ней никто не общался. Ее вызывали к руководству, угрожали привлечением к уголовной ответственности, посадить на 10 лет, что после этого Аяжан с каждым днем приходил с работы, все были и были подавлены, Каждый день плакала. Она написала заявление на увольнение, ей остался от работы две недели. Последний день она плакала, не хотела идти на работу. Радик сказал, если бы я знал, что до, до такого дойдет, я бы ее никуда не, не пустил. Он тогда... Тогда он сказал ей, что выбора нет и надо как-то крепиться и, и, и, и работать эти две недели, в которых одна неделя уже почти прошла. Айжан отвезла Сатью в садик. А, его на работу и сама тоже должна была ехать на работу, но не поехал. Весь день он ему не до нее дозвониться. Вечером позвонили в садик и сказали, что Сатью никто не забрал. Он просился, забрал ребенка, приехал домой и обнаружила и радик сказал, что переживает за то, что в дальнейшем у него будут психологические проблемы, сейчас у него приехала его мать, которая помогает ему с ребенком, так как ему нужно работать, платить кредиты, что он стал бы сам поднимать все это, расследование и прочее, если бы не Кубанова, которая убедила его в этом. Переписка у меня не сохранилась, так как я пересунул программное обеспечение. Спасибо. Итак, вопрос. Да, да, а, вот, согласно оглашенным показаниям, а, следует, что Радик вам сообщал, что кто-то из руководств садить на 10 лет и так далее, и тому подобное. Но а, конкретно кто, а, даже, а, как вы сейчас говорите, что старшая медсестра, но вот в протоколе запроса таких а, данных не содержится. В связи с чем а, дополнение вот в данном судебном заседании вы сейчас сделали что это была старшая страшно что ранее вам об этом говорили И непосредственный руководитель кто был а из ваших показаний непосредственный руководитель не звучит ну, вот сейчас вы говорите непосредственный руководитель у каждого сотрудника есть свой непосредственный руководитель ну мы можем цепляться конечно к словам я да и соответственно а, нет мы сейчас цепляемся к словам может быть вы нет я вам задаю конкретный вопрос вам ради говорил, что ее непосредственно руководитель угрожает уголовной ответственностью, угрожает увольнением и прессинг. Это прям надо подумать, вспомнить. Я даже не Вы на момент допроса о разговоре с Радиком лучше помните? Ну, конечно, вот хорошо. Сейчас год прошу. Ну, я такие, знаете, подробности, если честно, не держу в голове. Вы Очень много информации. Но эти подробности сейчас? Но сейчас, естественно, а я понимаю. с чем вы дополняете? Ну, с пониманием уже, а, на спокойную голову, mm -hmm. скажем, оценив все. Я понимаю, что у нее, у нее был непосредственный руководитель в лице старшей сестры. То есть это ваши домыслы? Вам об этом никто не говорил? Это как так. Ну, вы, как бы в любой вы... организации есть непосредственный руководитель. Татьяна вам об этом кто-то говорил, или вы так понимаете сами? Это так должно быть вообще, в принципе, в любой организации устройства должен быть Это ваше мнение. Что, в должностной инструкции такого нет? Это ваше мнение или вам об этом кто-то говорил? еще раз вопрос тихожный, сейчас вы, вы, вы сейчас что от вы... меня хотите? Хочу, скажем, чтобы, чтобы я что я Вам конкретно, про непосредственно про, про угрозы со стороны непосредственного руководителя, про угрозу увольнения, про, про угрозы уголовной ответственностью, Ташмагамбетовой. Вам об этом кто-то говорил или это ваше мнение? Чему вам, вам старт, говорил ли говорит? это мнение Так еще раз э, спокойно зададите вопрос, Вы спокойно, пожалуйста, не бочете. Успокойтесь. Спокойно на этот вопрос постарайтесь ответить. Хорошо? Пожалуйста. пожалуйста. Говорил ли вам Ташмагамбетов Радик, что прессинг, э, угрозы уголовной ответственности, а обвинение уголовной ответственности, угрозу увольнением? Э, исходили именно от непосредственного руководителя Ташмагамбетова. Вот тот наверное, когда вы с Да, нет, не помню. Я не помню. Не помню, да. Говорили ли вам, а, назвал ли вам Ташмагамбетов фамилию Губанова? Mm -hmm. Ну, видимо, раз у них показатель есть, видимо, да. А вы знаете, только из новостей. Кто это? А, коллега ее, с которой они здесь работали, которая да. была в курсе всей этой ситуации. Да. Пожалуйста, стоит мне вопрос. Положите вопрос. просто а, огласилась сейчас защитник показаний. Вы подтверждаете? Давали такие показания исследователям? Все правильно это написано? Ну, видимо, да. Ну что, есть разговор с Радиком ну, и он рассказывал вам о ситуации, которая... Да, потому что я честно, ну, как бы, я видела вот эту статью, и я не знала, ну, всей ситуации, потому что Айжан, к сожалению, ну, мне не давала таких подробностей, и у меня не было, как, как сказать, поводов не верить Радику. Не, ну, я просто не имею в виду, что подтверждаете или не подтверждаете, мне только этот вопрос. Ну, если я это указала, соответственно, да, было. Вы это говорили, следователь. Да. Ну, я вопрос. не отказываюсь от да. своих слов, поэтому... Ну, просто, мне, просто, я не, не, не могу понять, как, что от меня хочет адвокат, поэтому что, что он пытается из меня... Да, пишу, пожалуйста, вопрос. Вопрос. Да. Да. да, Татьяна Владимировна, скажите, а вот как-то противоречила эта э, информация, которую вам Радик сообщил, той краткой информации, которую вам писала Айжан, о том, что она хочет уволиться и так далее. Нет, она просто ее дополнила. Нет вопросов. Отседируйте. Нет. нет вопросов. Изначально, нет вопросов. Благодарить, так важно, продолжить с нас, если бы вы что-то видели, свои главы вы хотите Честно, ну, я вообще, как, как будто я просто по поводу непосредственно руководителя поясню. Нет, а что то уже не с вами, пожалуйста. Вы хотите еще что-то прояснить? Ну, просто вопросов-то нет, но... Ну. Да, давайте так, мы вас, в принципе, mm -hmm. можем уже освободить. Yeah. Если вы желаете еще что-то пояснить, дополнительно можете пояснить, пожалуйста. Чтобы Все. не бредить. Благодарю. Итак, вы можете либо остаться за судебного заседания, либо покинуть зал судебное заседание. Что вы выбираете? Я, наверное, знаете, каким... Буквально -то... тогда минуту еще, нет. пожалуйста, достаточно слышали на Мне уже не что вы слышите, Не возражает? Нет возражений. Нет возражения. или что-то мне не сравнивало, что я поднялся в судебное заседание. Спасибо, что ехали за да. заседание. Итак, вы слышите, что вам слово? сегодняшний день больше... То есть, если я не прошу, чтобы отложить судебное заседание, я вызову на следующее, следующее судебное заседание. Не, не осталось, а представитель подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево было подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево подешево 16 мая. подешево Итак, в таком случае отладают судебное заседание, что на основании 14 часов перед целом, в соответствии с графиками. На сегодня судебное заседание в бюджетном секретном до свидания. Благодарствую. Спасибо за субтитры